Всем привет, дорогие и... друзья! С вами Blockchain и Графорс Гейм. А точнее Винтрай, потому что мне удалили канал. Да. И сегодня будем играть Горизонт на карте. О, я взял. А взял. пока неизвестно. Ой, в смысле? Ты дробаж взял? Ладно. Да, взял, взял да. Он сюда где-то пришел. Ям, ям. Да. Сразу хочу пожелать приятного просмотра и приятнейшего питья. всем, кто кушает, а тех, кто не кушает, взять что-нибудь себе покушать. Да, мы идем, разведку. <сос> <сос> тебя убили! Ха-ха-ха, убил мамонта. А, не тебя. А, ну ладно. Идем. А убивать. Идем. О, лаборатория Х16. Кто, кто Кто? там? Стреляет. Кто стой, стой, стой, не настройках, потише она где-то. это наши вообще или кто это? Это наши, по-моему. Компьютеры нет, блин, играют нет. компьютеры. Совсем долбанулись. Ты где, блин? Я здесь. Ну, я очень тихо сделал у себя. А я тоже, кстати. Не открывается. Почему? Так, вроде бы нормально. Большой ключ нужен. Конечно. Где ключи? Ключи, пацаны, дайте, а? Мужик, дай ключ, а? Ну да, я тебе сейчас... О, что это такое? А, короче, мы вот этих мобов должны были убивать, оказывается. А, чё все, игра все? рипнулась Нет, ну, я убил, короче, своего. Да, ну ты что делаешь? Да, ну плохих, все равно, не надо запись перезапускать, мы поняли, что делать. Да я понял, что вы тут болтаете. Не надо мне вот это полчаса рассказывать. Побежали быстрее. Старик ты старый, а? а Старик уже... ты старый. Открывай быстрее, китаец, задолбал. У, у меня оружия нет, -мо. не У меня есть. Да, да давай оружие. быстрее. Здорово, мужик. Чё ты тут стоишь? Как жизнь? Меня... Открывай быстрее. Ага, конечно. Это, короче, в коробках надо искать что то Ключи тут всякие, говнури там. О, у меня костюм. У меня костюм есть. Будете много болтать, я вас тоже застрелю. Ко... Всех нет. надо убивать, дебил. Нет, игра закончится. Нет, это это я своих убил. А где они свои? Тут не написано. Вот, тут вот эти, которые в костюмах. Вот эти вот, да. А, да, но они вроде бы никак на меня не сопротивлялись. Открывай быстрее, ну, китаец. У меня оружие не то, что делать. Лом у тебя есть какой-то. таблом должен быть и сразу. Не Ничего. Нету. Я смогу затащить всех. Что мне тут бегать, блин, прыгать? Не Ломом, мотирую. Можешь руками стрелять. Руками стрелять, пальцами. Ч ты стоишь, а? Тупишь. Тупые какие, а. Здорово, что ты стоишь? Ч? Ч, нормально все А я вообще бочку взору. Пашли, нахрен улетели просто все. Мне какой-то деденсай звонит. Не знаю, какой-то дед. Он inside. дебил. Дед дебил звонит. где хуже, чем Назар, блин, походу. О, -о, -о Начинается. Ой. Ой-ой. Мужик, беги отсюда. Тут капец полный происходит. Я бы сказал бежать. Вс ⁇ здорово. старт забот хотя я попутал уже. Я в воду упал. Купайся. Нормально. Как водичка. вообще? Еще раз куплюсь. Тут горит, нахрен. все смотри. Сгорело все нахрен. все Что Я не ржу. Да не тебе, там, -то не да -мо, что делать-то надо? Ключ находить где-то надо. Волка тупая, блин, стоит тут. Не а помогает вот. вообще никак. Телефон звони. Ченч ТВ. А, -а, -а. а, украсть, короче, телевизор какого-то лоха, смотри, у него лом есть, убей его, пожалуйста. Тебе дал. Его нельзя убить, в смысле? А! Ты чё, офигел? Дай лом, возьму. Бери. Ты его забрал? И не брал его. У меня только один лом. И нету лома. У него с него лом выпал и его нет здесь. Ой, блин, чё такой. Короче, нам телевизор надо украсть. А, телевизора нету. Вот так вот. Встал быстро, что ты там сидишь. У Григория надо украсть телевизор. А где Григорий? А вот, вот. Нет, нет. Ч А, смотри, смотри. Это раковина. А! -а, -а, -а! Он по мне стреляет! О, Убей ты ч, охренел? Убей его, ломом! Ему ему пофиг! А там есть оружие? Чего? С него не выпало оружие? Вы что издеваетесь что ли? Григорий, ты ч, охренел, что ли? Я быстро отдал оружие, а? Григорий оружие не отдает, ты ч? не пойду. Короче, надо всех перебить, вс. А, вроде вот этого у него телевизор. О, дверь открылась. А, с дробоша стреляет! Охренел! Смотри, так да, чел стреляет! Сюда иди! Сюда иди! Да, ты чё? Что а лом читает? не дашь? У него лом есть. У него есть телевизор. Пошёл нахрен, э. Григорий. Откуда ты рваш? А у него выпал. О, телевизор. А нам телевизор же надо, да? Так, успокойся. Бери телевизор, короче, поехали. Не могу. А у меня 0 патронов, кстати. Блин. Ну, как ты кстати. не можешь? Его можно как было поднять как-то. Я же его выбрать вот что. Сюда. Ну, патронов нету. Идем. Тут загорелась квартира у него, с камина. Идем. Смотри, у него это... сейчас Идем. Закрываем Физ. двери. Спокойной ночи. Идем, йод. Я знаю. Где? Там беба. Сидят вон. Там чел с борговиком. Ой. Нет, патронов, его! ты ч? У меня есть этот, у меня есть э, револьвер, но ну я сдох. Блин, ну почему ты не недел? У меня бывает, есть револьвер. Блин... Ну что теперь делать? Как пукать? <laughs> я их купил всех. Ну мне все, патроны закончили. Бежим отсюда! Блин, бля. я же их убил почти всех. Все. Война! Это? Я к 47 стреляю, все хорошо. Немножко щитерил, но ничего страшного. А, вс понял. Я гений просто. Вот, гений просто. Вот так вот надо делать.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 так, сейчас все, больше ничего не берем. В смысле, я пистолет дигал возьму себе? Не, не дигал, а... Ну, все, не берем. Не Хорошо, дигал. я ничего не беру больше. Стой, NT, нам, надо этот... нам телевизор же надо украсть. То есть первая миссия наша. григорий отойди. Я пошел ты нахрен. Все, я буду пользоваться револьвером. Я буду дигалом. Ой, дигал. Не, не дигалом. А с глушителем пистолет. А, это дверь декоративная. Опять ты накурился. Как Я как тоже ещё возьму. О, не-не-не, не буду. Где ну, карту сломали, походу, ладно. Как? Почему? Ничего не работает. Куда идти? Что делать? Отбили. А, идем, стой, мне есть. Идея. Какая? Обсмотреть все, что здесь есть. Ну, посмотрели, и Ни хрена нету. Или какой-нибудь ключик найти? Или... Реш... О! О! Я решетку пробил. А и что? И там ничего нету. Okay, залезть, может туда? Ты... Попробуй залезть. Может туда надо что-то закинуть? Телевизор, точно, там же телевизор надо. Ченч, а ченч, а не Это конечно чиндерство, но. Что? Что ты тут предлагаешь? Взять. Э... Где? Идем, идм, идм, идем. Мис, ломали игрок. Блин, опять. А где ты вообще? Я за собой всегда коробка не уставаю. Ну ладно. Вот да. Ну реально читерство. Но она же должна была как-то открыться. Открой еще чуть-чуть. А ну так вот еще. Чуть-чуть. Мужик, ты ч? А, это не мужик. Ладно. О, ч, тусим, да? Давай тусим вместе. Давай, тусим, тусим. Man, man, да в смысле man. ты тусус ломал и всю. Разбийник. Я танцевал тут вообще-то. E О, смотри, oh, запорожец. Квартира какая-то. Пошли в запорожец. Есть квартира какая-то. Садись за Я с оружием. Я ничего с оружием убью. А давай Избирали запорожец сядем. Уедем отсюда нахуй. Тут запорожец стоит реально. О, какие-то... Стоять. Хочешь запорожец гнать? Тут уже ничего нету. Украли yeah. все. Yeah. О, тут да чел валяется мертвый. Как спится? Нормально. А вот, смотри, я залез. Как? Куда? Кто? И зачем? О, там там при... стоит кто-то. А ну-ка стой. Здорово. Стой, крутись, стой, стой, давай крутись. Не а нет, надо перепрыгнуть. А тут стой. паркур так раз. Что ты стой, делаешь? Стой, стой, стой. сейчас мы сделаем все. А хорошо. как я туда за заеду? Давай меня поднимай. Смотри. А. -а, -а. Не -е -е. а я, кроме него сейчас там ничего нет, по идее. Наверное. Так, ну, не надо паркурить туда бессмысленно. Давай осмотрим другую территорию тут. Смотри, дерево. Не летит, надо, летит дерево. дерево летит. Вот тут дверь какая-то. Ай, а чё ай, ты заслужил. Так, он, он код какой-то писал, кстати. Ух, взлом компьютера. Мы ему... Он сейчас тут игру создавал, мы взяли, убили. Хорошо, О, здорово, пацаны. На нафиг. Бебра, скачать, бесплатно. Все, Ч, у вас пацаны есть? А почему золото? А ч, бебра? А, она не взрывается. Ты захилься, кстати. Я походу игру <facebook> сломал. Блии. А, да, мы игру сломали. Нет, это мы на следующий переносим. Стоп, как? А ч так быстро? Что <р Rabot> <Brussels> мы не добили их? А у меня Nas есть. Типа, нас убили. Нас сломали. <complaint>. Я выружаюсь Нас, типа взломали Ааа, да? да Ну хорошо, хорошо Видишь, нас здесь забили и Макаки Я, Так и мы наоборот Мы вообще мы Смотрим. забили их Так, что это? Крак Get ту draken ага. Пацаны здорово Сидим Так, сюда-сюда У баллончик Блин, сорвал баллончик. Смотри, тут свалка горит. Свалка автомобилей, смотри. Где ты? Ой. Мужик, здорово. Его нельзя убить. Ага, ага, ага конечно. Фиг тебе не откроешь. О. Я возьму себя калаш. Вс ⁇ Крадем кассу. <соспит> <соспит> <соспит> Я украл кассу. Деньги, смотри, сколько у нас денег. Мы украли кассу. Е. О, да дверь открылась. Вс ⁇ идем. Захился. Ой, тут что-то страшное немножко. Захился. Как? Вейп возьми, не естественно. килит? Да, да ладно. медикал. Так наоборот от него сдохнешь. Ну ладно. Ну здесь медикал. немножко другие. А где он вообще? Я запрещаю тебе жить и тебе и тебе. А -а -а. И тебе и тебе. А ты где вообще? Осуждаю конечно курение, но тут в этой игре это необходимо. Идем. Я тут парю вообще-то. И тебе запретил о А ч ⁇ мне оружие Запрещаем поменялось? Типа, а, а вейп это оружие как, оказывается? Так, на свалке тут никого нету, да, вроде бы. А, знаешь, что мне интересно сейчас проверить? Что? Работает здесь это или нет? гелевый вейп, он тебя вроде бы должен поднимать по воздуху. Не надо. И он тебя еще ускоряет. Да почему тут ключей нету? Там нельзя пройти вообще никак. У меня сиди, стой. Пацаны. Ну блин. До свидания. Ой, сейчас начнется Мессива. Я их... И все, война. А ты что делаешь? Я тут отстреливаюсь, пришли какие-то наемники. По факту. Это вообще-то альянс из Наемники, все. Патроны закончились, блин, быстрее, быстрее. Смотри, смотри, как я могу сейчас. А тут бесконечные патроны, можно? Да, я, я, я могу... Сейчас, я на... Елена, качаюсь. Еще улетишь отсюда, давай. Или не работает. Смотри, я полетел. О, пока. А, здесь крыша. Все, пока, пока. Пока, ну, пока. здесь можно Пока, пока. Все, мы, ну, мы с вами продолжаем проходить. Так, вот замок, можно сломать. А нет. запись. О, тут проход есть. О, тут а тайный нет? проход есть. Мужик, иди нафиг. Нет. Тут... Ох ты... Порим, где? Мы это видели. Все, задолбали. Все, главное замочил. А, да тут нет где? ничего. Все, мы замочили их. Стой. Ничего нету. Все. Ладно, я. О, нормально. Надо было в туалете это делать. Я. Пускай надышутся. А мы с тобой не выйдем, а выйдем? Как? А здесь бебры. Я вам уже... запишу Без контрола. Так какие оружие? В смысле, какой вейп еще? Ну, в смысле, у было оружие. Украли оружие опять. Я должен был другом слоте быть. Минус все Уху. А, тут вот, никого нет. Смотри, сколько нам Ага, все закрытые. Не, не все. Так нам надо что-то Ваня наверное делать. О, подвалчик. не телевизора Ваня. А под... Ты... на я под. Дай сюда Ты кого Не знаю, оружейник как. А я нашел, я нашел, а. Ладно. Да, блин. Давай, давай, Ты вылези, не можешь. Контроль. Немножко подгорел. Да быстрее, сейчас дух. А как это фигнет? Идем, не сюда, вот сюда, на да, вперед, вперед. Да никого нету. У меня ключей нету. Ну, хотя там кто-то есть, но мы не узнаем это. Вот и Все не вывожу. Нит. Нит. Нит. Да как так-то? Идем, мы идем. Не, не развлекал, вам жить. Идем. Идем. Есть какой-то шанс. Да идм, идм. Ты где? Я здесь. Я у меня шалжить. Закрыто. Блин. Открывай, мужик. О, вот, вот открывай. О, тут можно кинуть что-то. Ага, нельзя. А, мы здесь были. Мы все уже. Смотри, здесь оружие. Ага, ну зачем? У меня же-то ещ есть. Я могу какой хочешь заспаунить. Не открывается. Не, назад назадного ряда нам ну, надо мало. идти. Нам только вперед надо. Ну, в следующей серии продолжим. сколько длится. Да, на <св> 10 серий, потому что это невозможно. Сколько длится? Не знаю, я не смотрю. Посмотри. Не хочу, мне запись сломается. Мужик, чё Ой. Я совсем случайно себя разорвал нет ну тут должны какие-то быть двери о о пацаны здорово что отдыхаем ну, отдыхайте дальше я вас ключики соберу нет ну, ни хрена бомжи о о вон смотри там челки. Не зажимай Пс. меня! Все, через окно нафиг. Вот! Все взял. Найс. Так, что у нас еще есть? Все пусто? Блин, у меня нет оружия под к Получается здесь все, мы залутали. Ой. Это склад был, считай, просто вас на всю жизнь навозьмет. Так, может быть, теперь можно зайти сюда? На, конечно А же, ты, где, кстати. Я уже бегу дверь открывать. Какую? Все, которые возможны. Нельзя. Походу мы не нашли ключ тот. Эрмур, батареи. Батареи мы нашли. Зачем? Стой. Стой, стой, стой, стой, стой, стой. Что ты делаешь? Вот, а что-то было? Кого ты там стреляешь? Тебя. Зачем? Ч делать? Блин. Сложно, да. у Я открыл дверь какую-то. Паца. Ой, блин а! Да вы задрали уже, А вы где? Ты где? я в прям центре карты и тут оказывается проход был незаметный такой так у них кола тут была ты иди вот и здесь иди сюда вот видишь тут волга стоит вот тут ничего mm -hmm. mm -hmm. больше тут ничего нет интересного Ой. Не, не, не откройте. Идем. Стоит ты своей, идем, идем, идем, идем. Идем, идем, да, идем. Ага, конечно. А где туда? Там сюда. А другое место было короче эта дверь я сейчас ее возьму этот э, просто вырву ее нафиг и все а стой о мужик стоит а ч ⁇ тут мужик стоял вообще че, он, он тут отдыхает просто а что тебе, а я тебе что Да не надо мне, блин, тут парить. По меня Сейчас жизнь сто процентов зачем. Сейчас тебе только пари. Ух, а тебе плевать на это. А у тебя ком будет лагать. Почему? У меня мощный комп не будет лагать он. Еще Мод 2006 года будет лагать, интересно. 2 даже играть и лагать не будет и все. Нормально будет Арбуз. что происходит? Что? Наверх пойдем А, сказал что-то про сыр, а здесь сыр, понял? А, это кирпичи. Да, сыр. с кирпичами перепутал. А, где этот надо? Сыр? Может быть, он фотографировался и сыр сказал? Чиз. Да чиз. У меня холодильник не открывается. Ничего не открывается. Стой, давай я, ты запишешься в ванне, я тебе там напарю и скажу, что лагает или нет? Нет, не надо, мне видео еще снимать. Мне видео будет лагать. Ушел отсюда, о, блин, сейчас зару нафиг, вс ⁇ Ооо, лагает. Вс ⁇ закрываю, ведь тебя. Там ей ей себе ловушку закрыл. Там себе в ловушку закрыл. А, в ловушку Это баг какой-то этот. Ничего мне не лагает, вс ⁇ нормально. А да, потому что чиз это значит сыр где-то. Сыр, сыр, сыр. Тут есть сыр. Что? Я... Что? Я нажал какую-то кнопочку и здесь как-то написала. Стой, стой, стой, стой. Что тебе там написала? Какую кнопочку? Что? Где ты Нет. вообще? Ну и что? Мне сказался спасибо, какой-то лох ты лох. Ты, кто ты, это лох? походу мужик тут и сказал тебе? То открой нет? ты уже, блин, зато затрал уже, закрылся там мне не хочет выходить. Короче, надо каждую переулку смотреть. Капибок тупой, блин. Ничего нет Может быть все-таки он открылся? Mm -hmm, конечно. Блин, тут уже даже у меня варианты уже все отпали. Я гравитиган нашел. Где? Вон не. Блин, вообще пред полный. На 10 серий, серьезно. Видео, Про сыр что-то говорил. Я говорю, что. сейчас горит просто. Да помощь какой-то вообще. А, ну -ка. а, не могу я выпрыгнуть отсюда блин сложного так где-то вообще о, я тут облака может быть какая-то здесь фигня есть пасхалка нифига нет этот все только меня и раздражает о нет, в смысле? Да блин. Да хватит радугу курить. Гет-э-бокс. А, Чего? Корен. Что стой, стой, стой, стой, я понял, что... Нам выполнить это задание надо? Ченч. Компьютере надо. надо было поговорить. С кем? А где? А с кем не... поговорить? Мы их убили. А с надо было поговорить. Зачем? Они все равно бы убили нас. Блин. С кем поговорить, а тут уже никого нету в живых. Надо было с тем челом поговорить вот этим. Блин, а я его завалил. Живи, ну блин. Слышно надо было поговорить, блин. Короче, в следующей серии продолжим. Мы как раз будем когда перезапускать карты, вот они сразу появятся. По идее. Да. Вот именно и все. Да-да. Так что, давай вставай в ряд. Где-то. Надеюсь, вам видео понравилось. Если хотите продолжение этой карты, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. всем пока-пока. Всем пока.